Приветствую всех, дорогие друзья! С наступающими у вас зимними праздниками, Рождеством, Новым Годом и вообще с этой сказочной порой! Я хочу сегодня с вами поделиться, как можно преобразовать дешевые елочные игрушки в красивые, элегантные, которые в магазинах стоят поштучно очень дорого. Для этого мне понадобится клей-пистолет и акриловая краска. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Вам приятного просмотра. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось и было полезно. И, естественно, берите себе на заметку эту идею. Mm-hmm. смотрите друзья такие разные игрушки у нас получились разные узоры веточки в виде шишечек такие узоры такие вот капельки сверху веточки вот как бы шишечка сейчас я буду украшать акрилом с акриловыми красками хочу их сделать цветами нежными Это белая розовинка небесно-голубая э синий королевский прекрасный цвет сейчас я с помощью кубки и кисточкой буду наносить краску Yeah. Я уже наши игрушки раскрасила разными цветами акриловой красочкой вот так вот выглядят на данном этапе вот эта игрушка тоже замечательно она сама по себе красная я прошла с по ней белой краской и вот эту красноту которая проявляется я убирать не буду так и оставлю что смотрится очень оригинально еще сверху пройдусь белой краской где у нас сделаны веточки по всем игрушкам я прошлась одним слоем. И можно увидеть, что проявляется цвет игрушки. Это была серебристый И сейчас я хочу пройтись вторым слоем по игрушкам. Вот такая розовая. И это еще не все. У меня есть золотистая краска, серебряная краска. Смотрите, какая нежность получилась красивая. И я серебристой Кое-где на каких-то игрушках серебристой пройдусь краской, где-то золотистой, чтобы добавить блестинку и такой эффект красивый. Смотрите, какие цвета замечательные. Две игрушки у нас получаются такие зеленовато-бирюзовые. Я буду проходиться еще сверху по веточкам белой краской. На этом, возможно, серебристой, либо золотистой. Сейчас вы все увидите в процессе. Ну, могу сказать, что уже видно, какая красота получается. И с уверенностью могу сказать, что в магазинах вы не купите такое. То есть можно своими руками создать что-то оригинальное, красивое. И намного даже красивше, чем продаются в магазине вот эти очень дорогущие игрушки новогодние какую красоту можно создать. Ну что, я продолжаю дальше работать над игрушками, а вы смотрите и берите себе на заметку. Uh Друзья, вот мои новогодние игрушки готовы. Результат просто ошеломляющий. Я даже сама не ожидала, что будет настолько все красиво. Это просто волшебство какое-то. Неожиданно из дешевой елочной игрушки можно сделать такую превосходную, эксклюзивную, авторскую новогоднюю игрушку, которую вы действительно не купите ни в одном магазине. И Казалось бы, так это просто сделать с помощью клея пистолета, горячего клея да, и акриловых красок. Это просто нечто. Это волшебство, друзья. Смотрите, все они оригинальные, неповторимые. Это просто какое-то волшебство. Боже, какая у меня будет красивая елка. Можно сделать разные узоры. Можно сделать разные цвета. При желании даже по блесточками покрыть. И они будут сверкать на елке. Это нечто, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось, как и мне. И что у вас прямо зачесались ручки, тоже что-то сделать такое. Ну, красота просто. Так что, дорогие мои, ставьте лайки если вам понравилось это видео. я надеюсь, вам действительно понравилось. И такая вот идея колоссальная. И также смотрите другие мои видео на моем канале в плейлисте «Новогодние поделки». Там тоже есть много идей для вас. И подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Вас с новогодними наступающими праздниками, добра вам, любви, удачи, счастья, всего-всего-всего самого наилучшего и всего того, что вы себе желаете. Пусть оно сбудется в новом году. Прекрасного вам настроения, вдохновения и всего наилучшего. Всех люблю, целую и увидимся в новом видео. Пока-пока!